Привет, как дела? Сегодня будем с вами готовить шарлотку с апельсинами. Это мой собственный рецепт. Я в последнее время потела на шарлотку, делаю ее на сковородке. Мой ленивый рецепт. что тут у меня мандаринки накупила к новому году и вот остались старые яблоки, купила новых их надо будет выложить э, в мою э, в мою тарелку для фруктов ну вот такое вот яблочко уже э, старенькое, поэтому использую его в шарлотку это тоже и вот эти два, четыре Яблоко. Возьмем три, это я так съем. А остальные уже можно выкладывать вместо тех. Честно говоря, третий раз буду делать. Первая шарлотка у меня подгорела на сковородке. Вторая ничего, так получилось. Сегодня попробую э, с апельсиновым вареньем, которое я только что приготовила из кожуры. Помните, я вам рассказывала. Оно выглядит только-только его доварила третий раз. Еще жидкое. Ну Часть использую, остальную часть доварю. Вот достала сковородку, которая с антипригарным таким покрытием. Второй раз я на ней жарила. Не подгорела у меня шарлотка, поэтому буду на ней жарить. Наливаем масло. И готовим тесто тоже немножко масла чтобы тесто не пригорало налье разбиваем три яйца вот такие три яйца будем бить раз насыпаю сахара. так на глаз сыплю около стакана, щепотку соли и побольше соды, чтобы пирог получился воздушный. Теперь взбалтываю все венчиком. Миксера у меня нет, Работаю вот такой штукой. Включаем плиту. И надо нарезать яблок. Но сначала сейчас муку засыпем. Сыплю немножко муки тоже на глаз. Где-то около стакана. И все это снова взбиваю венчиком тесто должно получиться жидким Ну, в принципе кто из нас не делал шарлотку все знают как ее делать единственное только я экспериментирую с ингредиентами Тут маме подарили на новый год вот такие вот Финики из Ирана. И я их тоже несколько штук в прошлый раз на шарлотку использовала. Несколько штучек положим. Вот так. Они с косточками. Надо будет быть осторожным когда будем резать и есть эту шарлотку. Ну вот яблочки почистила, теперь нарезаем на сковородку прямо и все зальем это тесто. Вот такой вот ленивый способ э, производства шарлотки. Очень быстро, буквально за 20 минут она и готовится. Сладенькое я люблю. Куда ж от этого денешься? Не знаю, с чем пить чай. Уже все перепробовала. Просто пустой чай пить не могу. Надо чем-то закусить. Ну вот, три яблока я порезала. Теперь заливаем тесто. Я сначала на края его пускаю, а потом уже до серединки дохожу, чтобы оно равномерно легло. Раскидали, размазали. Вот еще остаточки. Вот так. Вот такая красота у нас будет. Надеюсь, Шарлотка получится зачетная. Ну а пока накрываем все это. И ждем, немножечко температуру сменим на пятерочки, пусть жарится, чтобы не сгорело. И теперь ждем, когда у нас созреет наша шарлотка. Шарлотка готовится, сейчас будем пить чай. Маме вот подарили такой вот интересный чай с привкусом gingerbread, то есть с пряничным вкусом. Попробуем? Попробуем. Завариваем кружку. Утонул. А! Слишком много. Что значит одной рукой снимать, а другой Ммм, как пахнет пряником-то. Надо немножко слить. Вот такой вот пряничный чай. Ну, а шарлотка уже подходит. Еще немножко пропекется. Как раз мой чай остынет. И будем наслаждаться его вкусом. Ну, вот, пожалуй, Хватит, наверное, мучить шарлотку. Такая вот она у нас получилась. Немного беленькая. Ну, ничего дойдет. Главное, что с апельсинами. Там подгорело. Ну ничего, так неплохо. Перекладываем тогда на тарелочку. Вот такой вот пирог. Получился у меня к чаю. Красота. Сейчас будем есть. Ну что, попробуем. Вот такой кусочек в разрезе. Ой, падает все. А, это финик. Вкусный финик. Ну, попробуем с апельсиновым вареньем как-то по-другому играет вкус яблоки с апельсином что-то мне это напоминает типа вкуса Глинтвейна значит пирог со вкусом Глинтвейна и пряничный чай bon appetit